В жизнь мою нежданную Изменил Мою реальность Мысли мерцают на сердце вспышки И любовь Без передышки Все начиналось как невинный флирт А теперь пост без тебя мой мир Ты волшебный, ты с другой планеты и ты из моей мечты. А Боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына. И я хочу от тебя дочку. И точка, и точка. А Боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына. И я хочу от тебя дочку И точка И точка Не хватит всех На свете нежных слов Чтобы описать Моя любовь И по ночам Оплакать по мелочам Ты как время Лечишь мою печаль Знаю я Любовь моя взаимна женщину прекрасна, Когда любимы ты волшебный, ты с другой планеты, ты из моей мечты. А Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сын. и я хочу от тебя дочку. И точка, и точка. А Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына И я хочу от тебя дочку И точка, и точка Ты Джонни Депп и Брэдпит в одном флаконе Как самый лучший, ты записан в телефоне И ты волшебный, ты с другой планеты Я на все вопросы к тебе нашла ответы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 И точка. А Боже, какой мужчину. Я хочу от тебя сына. И я хочу от тебя дочку. И точка. И точка.